Всем привет! Как слышно? Отлично! Всех приветствую! Коллеги, сегодня у нас 14 декабря. До Нового года осталось две недели. Напоминаю, что сейчас у нас начинается пора экспирации. Контракты по индексам, по валютам переходят на новые. Поэтому не забывайте торговать актуальный контракт зачастую это сам переводит если вы торгуете в склейке. поэтому в принципе здесь чуточку проще. В принципе экспирация, если я правильно помню, где-то вот в пятницу или в понедельник во вторник должна уже закончиться. Там как раз еще нефть с газом подтянутся Вот. Что касается непосредственно торговли, кто торгует, то стоп то, трейдер, то в принципе сегодня завтра последние дни те, кто торгует на своих личных счетах на ЦМЕ или на Форексе, не забывайте, что сейчас волатильность может снижаться, ликвидность тоже может снижаться. И в какой-то момент, когда рынок стоит максимально тонкий, могут быть различные махинации, манипуляции. Для примера, чтобы понять, о чем идет речь, посмотрите 26-27 декабря 2013 года по евро-доллару, либо по фьючерсу евро. И вы, в принципе, поймете о чем идет речь. То есть, когда рынок зажмется, примерно в плюс-минус в этих числах, определенная группа трейдеров может благополучно весь рынок постараться в противоестественную позу загнуть. Поэтому не поддавайтесь на провокации. Ну а мы начинаем. Начинаем мы с нефти. Нефть вещь достаточно интересная. Два дня назад мы говорили, что о том что был у нас неплохой интерес зайти отсюда в покупке то есть два две точки входа от недельного пацана 5794 и плюс минус 5770 да то есть здесь мы ждали остановку движения недельный под пролетели не заметив а вот уже на месяц пацана 5770 мы споткнулись но тем не менее давление он, тре, давление одной из групп трейдеров был настолько сильным, что особо как бы не остановились и прилетели дальше вниз. Есть, в принципе, здесь мы поймали закономерный стоп. Всегда правом быть невозможно. И тем не менее, у нас нарисовалась очень и очень интересная картина. Я должен сказать спасибо одному из своих студентов Ивану, что он вовремя это заметил. И мы благополучно не упустили такой важный момент. А в частности, что у нас вчера сформировалось, точнее, э, начала формироваться еще в, так, у нас во вторник и вчера полностью позволило отторговать эту только возможность. Смотрите, это у нас, во-первых, здесь динамический лев, есть динамический под, достаточно интересная вещь, которая очень качественно зачастую отторговывает. То есть, либо она идет на отбитие, либо спотыкается и пробивает. То есть, изначально данная область у нас была областью поддержки. Как только цена э, набирает достаточную мощь и э, прошивает этот уровень, автоматически он становится уровнем сопротивления. То есть, у нас здесь, во-первых, а. динамический уровень, б. это уровень сопротивления, и плюс э, наша любимая, одна-единственная графическая, графический метод, графический путь будет сетап, это у нас фикс-префикс вот у нас фикс мы благополучно во вторник обновили лой, то есть после такого хорошего, мощного интересного движения отсюда можно вставать в продажу в дополнение что говорит в поддержку этих продаж, во-первых, здесь были хорошие дополнение у нас здесь на этом уровне в этой области есть достаточно качественный big print. Он у нас прошел в понедельник вот на достаточно серьезную сумму почти 1700 контрактов Ну а дальше можно как дополнительное подтверждение еще натянуть уровень фибоначчи и в принципе мы получим максимально точную точку на вход вот То есть, когда э, уровень фибоначчи с дополнительными торговыми методами в частности сходится с, с динамическим подсумно что это говорит о тонких рынках что действительно здесь э, точка входа крайне крайне и нужно пробовать единственный момент не поспешить то есть вчера мы как раз в этой группе обсуждали с одним из трейдеров он зашел плюс-минус где-то здесь его в итоге высадили по безубытку то есть это очень и очень частая ситуация когда э, вы заходите здесь После чего движение вроде как идет в вашу сторону, вы расслабляетесь, переводите сделку в безубыток, а потом естественно, потому что вся толпа это видит, вы, ваш безубыток или ваши стопы сносятся. Ну а дальше дело техники, и дальше мы падаем. И как результат? То есть мы видим достаточно такой интересный шпиль как я называю выносит всех лишних пассажиров с трамвайчика и цена начинает падать на что стоит обратить внимание на самом деле здесь было очень много, много э, целей уровне поддержки где можно было выйти и э, к сожалению то есть кто-то мог выйти намного раньше нежели основное движение закончится но ничего страшного потенци потенциал падения еще остается и есть вероятность что нам позволят зайти еще раз что касается э, основных целей, я выделил, во-первых, 57, чуть-чуть вот, пораньше, это у нас э, был, была та область, где, куда прятали стопы и, в принципе, где цену могли остановить. И что мы наблюдаем, то есть как раз э, чуть ниже, в районе 56 когда идут основные стопы, мы видим бигпринт, тоже достаточно неплохой, на 1200 контрактов сносят счети-то стопы и цена полностью откатывает. То есть мы дожидаться дальнейшего движения не стали, потому что цена вполне могла откатить намного выше и выше зафиксировали прибыль в 600 долларов. Дальше цена в принципе зафлейтила. Но самое интересное, что основных целей цена еще не достигла и теоретически то есть подходим к самому вкусному, да? то есть откуда можно зайти. То есть теоретически цена может упасть как до уровня 56.20, так и до уровня 55.80. То есть цель достаточно интересная. Давайте посмотрим в масштабе. И цену теоретически опять же таки могут сюда вернуть. Как минимум 56.20 я больше уверен могут. 55.80 это уже будет зависеть от, от напора, от той толпы, которую донабрали. Итак, на что смотрим? потенциальной точки на вход. Самое интересное с, э, из точек, которые в принципе на данный момент существует это у нас примерно 57-10. То есть та область э, сопротивления в принципе э, чисто стопы сносились и куда стопы прятались. То есть плюс-минус. Давайте даже сделаем по немножко по другому. То есть при возможном откате, опять же таки, э, говорю при возможном. Цену могут выше и не направить, потому что у нас здесь есть бигпринт, и вы, в принципе, уже видите, дайте увеличу, что цену выше не пускает. То есть, те деньги, которые были вложены в рынок, чтобы снести стопы, они не дают цене уйти выше, то есть не пускают. То чем далеко не факт, что позволят цене в принципе, выйти. То есть, если позволят, то мы ожидаем движение плюс-минус вот такого, то есть до вот этих объемов. и э, две точки на разворот. Первая от уровня 57.20 на продолжение движения. Вторая, возможно, э, возможно это будет 57.10, но на самом деле не уверен. То есть интуитивно, зная воз, э, тонкий рынок, вполне допускаю, что могут уйти отсюда просто с какой-либо махинацией, то есть могут сделать шпиль, вынести стопы и уже пойти отсюда ниже. Поэтому пока предварительно я вижу рынок таким образом, так это уже не надо, это мы убираем. Вот что касается целей, то 56,20 и 55,80 обратите на них свое пристальное внимание с максимальной вероятностью цена может до них дойти. Поэтому Ищите подтверждения, э, ищите точки входа на продолжение тренда и, в принципе, достаточно консервативно постарайтесь отторговать. И опять же таки, в защите 56.20 здесь есть неплохой уровень, который уже тестили, и поэтому вполне допускаю, что его могут протестить повторно перед завершением торговли в этом году. Это что касается нефти. Вот примерно вот такая картина в масштабе у нас э, выглядит и, в принципе... Таким образом, мы будем отторговать. Лично я буду ждать цену плюс-минус чуть выше 57. Раньше, скорее всего, я не зайду. Только если будет действительно интересная ситуация здесь сейчас, и тогда буду залетать по рынку. До тех пор у меня лимитка будет стоять примерно где-то в этой области. Так, с этим, с нефтью мы разобрались. Давайте посмотрим, что у нас есть еще интересного. S&P 500. S&P 500 под конец года ведется не так интересно, как э, хотелось бы, но тем не менее, частично наш план развития отыгрывает. То есть движение вниз, опять-таки после перехая, после исторических максимумов, то есть консолидация, опять же таки вредничать не доходит до той области, откуда хотелось бы заходить в покупки и очередной исторический максимум. То есть, в принципе, э, что все произошло? Вчера подняли процентную ставку и... Реакция была на самом деле <coughs> неоднозначно. То есть я размещал пост в группах. В принципе, можете его почитать, почему такая реакция произошла. Если тезисно, на следующий год э, планируются очередные повышения. И в принципе это повышение, которое было, оно которое произошло буквально пару часов назад, оно было ни для кого не секрет. И в принципе э, рынок уже отыграл это движение, так что. Особой волатильности мы качественно не увидели. Что касается СНП 500, логичное падение вниз по той простой причине, что когда процентную ставку повышает, естественно, деньги, доллары сторонноются для бизнеса дороже, ну и как следствие развитие потихоньку замедляется. Так что любому бизнесу нужны дешевые деньги, но галочка прикрыта. Что сейчас? Лично мое мнение, сейчас рынок Малость зажимается. Зажимается такой своеобразный треугольник, хоть я не люблю графические фигуры. И, в принципе, возможно, готовят какую-либо провокацию под конец года. Будем посмотреть. Мое мнение, лучше с часового графика перейти на оранжевый график, по той простой причине, что он более сейчас адекватный. И на оранжевом графике мы видим такую картину. То есть, в принципе, у нас снизу есть неплохая область поддержки. Это район 2664, 2665, а сверху есть неплохая область сопротивления. 267250 плюс-минус полпункта. Вот. То есть я бы на данный момент пока торговал вот в этом канале. То есть сверху у нас есть достаточно объем, который могут цену удерживать, снизу есть неплохие.. Не то чтобы объем, неплохие, скажем так, задатки, что отсюда цену от футболи, потому что по той просто причине цена пока растет, но будем посмотреть. В первую очередь я рекомендую обратить внимание вот на 26,72,50, то есть тут как газонокосилка, обрубили, обрезали цену и не дали цене вырасти. То есть здесь на данный момент существует действительно реальное сопротивление и цене не дают законного движения наверх, то есть... Это говорит о том, что кто-то из участников рынка достаточно денежный цену пока придерживает. То есть какие возможные варианты? Первый самый логичный вариант собрать толпу, все, кто здесь захотят продать и, в принципе, после чего отправиться наверх, то есть нести стопы. Поэтому не удивлюсь, если мы увидим какой-нибудь вот такой вот шпиль. На данный момент я бы с подтверждением из этой области, но очень аккуратно, потому что это будет против тренда, искал бы продажи. <coughs> то есть плюс-минус откуда 71 7250 То есть вот из этой области, которая у меня выделена желтом. А что касается попу покупок, э пока не уверен, что в принципе сюда цену отправят, но тем не менее, если отправят, то в районе 64-65, в принципе, искал бы покупки но опять же таки это крайне достаточно такой скользкий вариант по той просто причине что очень очень много неопределенности искренне надеюсь что в следующем году рынок в частности инструмент будет вести себя более адекватно вообще если честно хотелось бы чтобы сипы упал пунктов на 200 тогда он был бы наиболее техничным, но пока этого не происходит да кстати не забываем переходить на новый контракт что я что-то тут сижу на старом смотрю объемов нет <связь> <связь> то есть сейчас в принципе уже всем нужно перейти на h8 так немножечко немного Меняем вариант. То есть сверху у нас это уровень 75 и 74. Снизу у нас как раз о классное вливание. Это хорошо. Давайте по новой тогда все это сделаем более качественно. Так, сверху у нас 74,25. снизу у нас 67 то есть вот эти две области достаточно неплохие мы будем с вами отторговать в ближайшие два дня вот так то есть 75 и 67 то есть на эти области обращайте внимание так с этим мы закончили более скажем так реального приземленного плана мы вряд ли сейчас что-то Сделаем, поэтому, в принципе, по мы все. Идем дальше. Золото. То есть, смотрите, план у нас долгоиграющий, и он, в принципе, развивается. Давайте посмотрим в масштабе, как это все выглядит. То есть у нас было достаточно интересное падение, и сейчас цена отыгрывает. А, к сожалению, здесь мы не увидели фикс-префикс, но тем не менее, то есть он корявый был, тем не менее, все пошло. Опять же таки с махинацией. Опять же таки захотели всех вынести, вынесли и только потом пошли. Ну, в принципе стандартная практика и сейчас цена пробует скорректироваться после вчерашних после заседания фрс и в принципе я думаю коррекция закончится давайте мы это вот этот область удалим я думаю коррекция может закончиться примерно где-то вот здесь это у нас район 53 и вот отсюда цена может пойти выше. То есть я на самом деле жду цену в район 60, 68. То есть тут я в принципе ожидаю флат и уже отсюда что-то будет э, отыгрываться. В принципе, будем посмотреть. Давайте сориентируемся. насчет возможной коррекции. Ну, в принципе, да. То есть в район 53-52 мы ожидаем сейчас коррекцию. Давайте вот так нарисуем. Примерно вот сюда я лично ожидаю коррекцию и потом на продолжение коррекционного движения. То есть смотрите, локально у нас тренд поменялся, но глобально у нас все равно нисходящий пока тренд. И в принципе, э что говорит о возможных продажах? Опять же, таки ставку повысили, и золото как валюта убежища, как инструмент убежища, прошу прощения, у нас не настолько интересно на данный момент. Поэтому... То есть сейчас идет набор толпы после чего как только здесь э, махинации закончится то цена пойдет дальше вниз поэтому обратите свое внимание на 52 на 53 то есть в этой области достаточно интересной покупки опять-таки с подтверждения ни в коем случае не лимитками вот основная цель у вас будет 66 68 Дальше, я считаю, держать нету смысла, но особо, скажем так, жадные, упертые могут посидеть до 73 возможно, что-то и появится. Так, не забываем, это у нас локальный план, поэтому делаем его немного другим цветом, другой формой. То есть, это у нас план локальный. Так, это у нас по золоту. Хорошо, идем дальше. Евро. Евро, опять же, таки интересная вещь. Есть, честно скажу, я ее оставляю чисто для обзоров и ее не торгую по той простой причине. Сколько я не пытался с этим инструментом подружиться, всегда либо в минус наша дружба уходила, либо в убыток. То есть, смотрите, в принципе, хорошее качественное движение, хорошая точка на вход. Все полетели, но нет, мы останавливаемся. То есть останавливаемся после того, как снесили. Вот эти ставки, лично для меня это нелогично, тем не менее, как бы, э, те роботы, которые этим инструментом управляют, посчитали иначе. Ну и в принципе у нас цена отсюда уходит чуть выше, тестирует и улетает наверх. Опять же таки, процентную, логика, процентную ставку повышает по Америке, валюта укрепляется, но у нас растет э, евро. Все логично то есть в принципе выносим тол толпу по стопам стопы у нас были естественно вот здесь выносим тол толпу по стопам ну и благополучно сейчас начинается коррекция то есть где же дайте окончание коррекции то есть, глобально я по этому инструменту загадывать сейчас никуда не буду то есть по окончанию коррекции ну, давайте у вас сориентируемся тут по идее как две точки но плюс минус да то есть смотрите так, ага. То есть, Смотрите, у нас есть э, классное вливание, достаточно неплохой объем выдали. Это у нас э, как раз-таки на процентной ставке. То есть тот объем, который был там, где шаркесты сопротивлялись, но не хватило у них сил. То есть обратите свое внимание на уровень 1.18, 1.17, 940. То есть вот эта область достаточно... Пока что интересно выглядит для покупок, но она может быть слишком очевидно, поэтому могут протащить. Только агрессивным трейдерам я рекомендую данную область. Так, это нам уже не надо. Вот. То есть более консервативного варианта я допускаю, что цену могут отправить чуть ниже. Вот сюда. Так, что касается продолжения тренда но ну, теоретически есть, чтобы закончить движение ну, наверное, куда-то вот сюда цену могут направить но сразу говорю это очень нелогично поэтому сразу делаю вот таким образом то есть это движение нелогично по той простой причине процентную ставку по америке подняли и по идее потихоньку денежные средства средства должны перетекать в америку ну, посмотрим рынок не очень логично бывает чем, то есть обращаем внимание на эту область это у нас 81 18 700 выше я бы не стал загадывать на самом деле с чем, то есть буквально план на 1 2 дня смотрим уровень 1181 то есть какая реакция есть и если вариант кстати здесь тоже нужно наверное, перейти на новый контракт давайте попробуем посмотрим да то есть смотрите <смех> атас вас еще не переводит но если я правильно понял сейчас посмотрим вернемся 4 тысячи. Ну, в принципе, да, то есть на новом контракте уже побольше ликвидности, то есть уже больше 50%, поэтому рекоменда... рекомендую переходить на H8, на мартовский контракт. То есть там у нас цена уже немножко выше отыгрывает. Тем не менее, то есть суть, даже с учетом того, что у нас экспирация проходит, то есть вот на эту область, обратите внимание, для тех кто. Кому лень или еще как-то просто нанесите фибоначчи и в районе 50 процентов ищите возможно да. потенциальную точку разворота в принципе по евро наверное на этом все Так давайте посмотрим на что это у нас иена то есть иена опять таки как и золото то есть в принципе наш вариант развития событий полностью отыграл но естественно с выносом стопов то есть чтобы лишних лангистов никто не мешался под ногами. И, в принципе, денежку позаработали. Что мы видим? Вынос после ухода наверх. Процентную ставку повышает, но, ну, естественно, у нас иена растет. Все логично. Дальше. То есть, плюс-минус в этой области я бы порекомендовал посмотреть дополнительное подтверждение, будет ли разворот. На самом деле, я как и золото жду ену чуть ниже. Ну как чуть ниже? Но ну, как минимум 87 800 Поэтому стоит обратить внимание на эту область. Пока хорошего подтверждения мы не видим, но тем не менее э, буду ждать. То есть, возможно уже стриттесты этой области будут ходить в продаже. Вероятность движения выше, в теории она безусловно остается, и если захотят устроить реально большую провокацию, э, то в в принципе, могут потянуть цену выше, но пока в такой план развития событий лично мне не хочется верить. Поэтому я пока по иене буду сидеть на заборе и ожидать подтверждения тренда на разворот, да, то есть к уровню 87 800 Опять же таки не забываем, что и это тоже инструмент, естественно, нужно смотреть уже на мартовском контракте. Так. На, на мартовском контракте это у нас будет. Да нет. Иена еще не перешла. Угу. Окей. А где же она? Так, иена пока не перешла, значит, последние два дня и с понедельника уже будут все позиции перелиты на следующий контракт. Опять же таки, на что хочу обратить внимание, в пятницу будут закрытия, основные закрытия по декабрьскому контракту и переход на новый контракт, поэтому объемы, дельта могут врать, либо не торгуйте, либо быть максимально аккуратным. Что касается возможного движения, пока данный план развития событий оставляю. Если что-то появится, то я скриншотами измененный вариант развития я скину в общую группу. Там можно будет посмотреть. Так, по не все. По австралийцу смотреть. Австралиец выполнил и перевыполнил наш план. То есть движение наверх коррекция ожидаемая. Движение наверх коррекция. Вот, сегодня у нас, если я правильно помню, безработица еще должна была выходить, то есть, в принципе, все качественно по австралийцу отработало, и он у нас сейчас летит наверх и остановился в районе, Давайте, может посмотрим, вот в этом районе очень и очень важном уровне, да, то есть, это месячный динамический уровень 76-75, он у нас остановился. Обращаю внимание, чем дольше динамический левел не меняет свое положение, тем важнее. Тем больше объем здесь проторгован и тем более существенно с поддержкой сопротивления он будет оказывать на цель что сейчас то есть в принципе движение у нас достаточно такие без безобъемные а, без, объемные, без им, а, импульс хороший, а вот объемов маловато поэтому допускаю что мы можем сейчас увидеть коррекционное движение по лично мне бы хотелось австралийцы увидеть примерно вот в эту область то есть это у нас 7676 76, 10 давайте мы немножко изменим то есть вот в эту область мне бы хотелось увидеть падение то есть теоретически цены могут цена может споткнуться чуть повыше чтобы всем было понятно. Есть, вот смотрите, 7632, 7609. В принципе, неплохо выглядит, но я допускаю, что уже тоже часть позиции уже на новом контракте по той просто причине, что классных хваливаний мы мало видим, да и биг принтов не так много. В связи с чем. То есть ожидаем. Здесь вероятность цена может споткнуться, а вот так это уже нам не надо. А вот в этой области, то есть, я ожидаю остановку движения, возможный флэт, то есть, что-то типа вот этого, и уже в теоретической провокации развороты и движения выше. То есть, куда цена, в принципе, может пойти? Давайте посмотрим. То есть, во-первых, ей будет непросто преодолеть вот эту область, то есть, очень долго, возможно, очень долго придется цену э, топлива накапливать. Цена может пойти в принципе вот сюда, к уровню 7822. То есть потенциал движения в теории у нас составляет 200 225 пунктов. Есть, в принципе, я бы пока выделил, ну, наверное, вот эта область. 7,780, 78,20. То есть 40 пунктовая область, куда бы в принципе неплохо было бы увидеть, но опять-таки. Это техника, и с учетом того, что у нас подняли процентную ставку, и по идее американский доллар а не австралийский должен укрепляться будем посмотреть. То есть движение выше, оно с одной стороны логично, и на австралийский доллар все равно будет оказано давление. Поэтому, опять же таки, я постараюсь, скорее всего не в пятницу, в понедельник во вторник, скриншоты сбросить и посмотрим что у нас будет по по рынку по ситуации на рынке так австралийский доллар мы закончили немножко выбиваемся из графика фунт то есть фунт у нас каким образом сходил сходил по основному движению чуть выше до недельного паца и отсюда мы благополучно упали упали мы в ту область ту такой интересную область где в принципе я планировал, что остановка будет, но не планировал, что она будет вот прям вот настолько мощная. Хотелось бы, конечно, чуть пониже увидеть движение цены. Тем не менее, как вы видите, менее вероятный вариант развития событий на вторник. То есть в четверг у нас, в среду точнее, отыграл и в принципе сейчас в четверг закрепляется. То есть мы дошли до уровня 1.24.40 и сейчас цена у нас пытается остановиться адекватного движения то есть куда цена пойдет дальше выше лично у меня нет то есть вот прям чтобы вот на сто процентов я был уверен то есть да возможно дотянуть цен до 3372 могут не дотянуть то есть из очень много непонятных переменных и в принципе наверное фунт в этом году я уже, скорее всего, торговать не буду. Но хотел хотелось бы, да, безусловно, чтобы цена сходила вот сюда пониже и уже вот так скорректировалась. Но опять же таки, тут нужно смотреть, какая же все-таки в конечном итоге реакция будет на повышение процентной ставки. Опять-таки, не забываем, что сегодня у нас выходит достаточно плотный день по новостям, по статистической информации. И фунт там играет немаловажную роль. Примерно плюс-минус такое движение мы видим, но давайте будем честны. То есть оно выглядит лично у меня вот таким образом. Вот так. То есть не до конца уверен, что действительно все вот так будет. Так, у нас остается канадский доллар и NASDAQ. NASDAQ, опять же таки, нет, это не NASDAQ, это канадский доллар. То есть движение пошло наверх. Если вы помните, я отсюда заходил в покупки, вынесла по безубытку, там буквально плюс 10 долларов, сносим стопы, то есть мы сносим вот эти стопы, вот эти стопы. И только после этого, после того, как вот мы увидели big print, после того, как стопы эти снесены на 106 контрактов, цена начинает разворачиваться, консолидируется и происходит выстрел наверх. то есть в принципе, у нас план развития событий а, продолжается, то есть остается без изменений. Сейчас посмотрим, куда цена может скорректироваться. Ну, в принципе, цена уже находится в районе там, коррекции, то есть окончания коррекции и отсюда, в принципе аккуратно стоит подбирать цену Единственный момент могу можем, можем мы сходить чуть пониже к се 850 и только оттуда пойти в связи с чем более консервативный вариант это дождаться движения пониже к месячному динамическому подсцу и уже вот отсюда уходить выше вот в эту область то есть на самом деле, по канадцу я ожидаю, что движение продолжится выше, а с учетом того, что очень много сейчас инструментов, то есть мы сейчас с вами разобрали, как, куда в принципе цена напрашивается сходить выше, допуская, что сейчас до конца года будут проводить манипуляции, просто будут набирать толпу и уже повышение процентной ставки будут э, отыгрывать в январе, то есть доллар, возможно, будет укрепляться уже в январе, но будем посмотреть. По технике, вот примерно вот такое движение, я ожидаю с целью 78400 78520. Но опять же таки не забывайте, это у нас декабрьский контракт. А уже переходить уже на мартовский потихоньку. И последнее сегодня это у нас NASDAQ. NASDAQ, как и SP 500 сейчас у нас зажимается в такой своеобразный треугольник. Ну, примерно это выглядит таким образом. Вот, то есть цены зажимают и я допускаю, что ближайшие сегодня, либо максимум завтра, скорее всего уже сегодня мы увидим, можем увидеть неплохой импульс. Но не забывайте, что треугольники обычно отыгрывают как сначала выход в одну сторону, снос стопов, а сно... в рынок собирает всех пробойщиков и потом в обратную сторону выходит. Поэтому будем посмотреть, лично я до выхода не стал бы торговать, то есть в принципе тут уже как рулетка, повезет не повезет, в связи чем движение наверх которым планировали во вторник, она у нас полностью отработала сейчас я бы порекомендовал вам обратить свое внимание да, опять же таки не забываем про новый контракт, я бы порекомендовал наверное дождаться выхода из вот этой проторговки и уже отторговывать, после что Теоретически, безусловно, цена может выйти повыше. То есть, опять же, таки сейчас мы находимся мы находимся вот в этой достаточно большой проторгованной области. Но, тем не менее, мы ее чуть-чуть выше смогли проторговать и их исторических АИ смогли обновить. Поэтому, чисто теоретически, цена может уйти выше. Но, опять-таки, далеко не факт. То есть, тут даже нужно дополнительное подтверждение. В связи с чем стоит обратить внимание на возможные возможные новости по технологическому сектору, то есть э, либо какие-то отчеты, либо какие-то заявления, либо посмотреть по новостям, в принципе, по всей Америке, то есть какие результаты, то есть какие статистические данные выходят. То есть, возможно, будет это понятно, если сравнить и создать своеобразную вилку новостей. Пока же по. По данному инструменту торговых э, качественных рекомендаций нету По истории, да то есть по историческим хаям, куда цена может вырасти, в принципе, у нас безграничное поле, как и у биткоина. А что касается возможного падения, в принципе, оно э, достаточно логично. И если все-таки мы будем падать, то в первую очередь будем падать в район э, 6400-6380. То есть, примерно, в этой области мы сможем ожидать остановку движения но ну, плюс-минус поэтому поэтому на этот год да то есть моя последняя рекомендация в этом году дождитесь выхода из этой проторговки возможно будет наверх но тем не менее стоит дождаться и уже отторговать по под по тренду куда цена пойдет и не забывайте про провокацию в принципе, у нас на этом все. На следующей неделе я постараюсь вас порадовать э, скриншотами. И, как обычно, желаю всем э, стабильной торговли в плюс, большого жирного профита, и можно ни одного. Желаю также всем приятно провести этот Новый год, и пусть следующий год у нас будет еще чуть лучше, чем этот. Всем спасибо, что смотрите. Если будут вопросы, пишите, постараюсь отвечать оперативно. И до новых встреч. Всем пока-пока.